Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о таблицких спортсменах, которые в последнее время занимали призовые места и приносили в стране золотые медали. Дельшот Назаров родился 6 мая 1982 года в городе Душанбе. Он выпускник таджикского института физической культуры и таджикского коммерческого университета, заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан. Впервые выступил на международных соревнованиях в 1997 году на Западноазиатских играх, на которых завоевал бронзовую медаль. Выступал на чемпионате мира среди юниоров 1998 года но не смог выйти в финал. Выступал на Олимпийских играх 2004 года, где не смог сделать ни одной удачной попытки. На Олимпиаде 2008 года в Пекине занял 11 место. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне 10 место. Стал чемпионом Азии 2009 и 2013 годов. Занял 5 место на чемпионате мира 2013 года в Москве. 33-летний метатель молота Дельшот Назаров на 31-летних Олимпийских играх в риаде впервые в истории независимости Таджикистан завоевал Олимпийское золото. Сразу же по прибытию в Душанбе Дельшот Назаров прибыл во Дворец нации на встречу с президентом Эмумали Рахмоном. Глава государства вручил чемпиону 300 тысяч самманий и орден Шараф в первой степени. Также вице-чемпион мира 2015 года, победитель Азиатских игр 2006, 2010 и 2014 годов, трехкратный чемпион Азии 2009, 2013, 2015 годов, чемпион Азии среди юниоров 1999 и 2001 годов, является заместителем председателя комитета по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана и президентом Федерации Легкой Атлетики Республики. По решению столичной мэрии Дельшот Назаров стал почетным гражданином города Душанбе. В самое ближайшее время Дельшот Назаров начинает подготовку чемпионата мира по легкой атлетике, который состоится в Лондоне в 2017 году. Спортсмен надеется, что к тренировкам приступит после долгожданного отпуска. После триумфального выступления на Олимпиаде в Рио он еще не успел отдохнуть. А следующий наш спортсмен Парвис Собиров. В чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов, состоявшемся в штате Флорида, участвовало 999 участников из 60 стран мира. Соревнования проходили в семи весовых категориях по возрастным группам от 30 лет и выше. Парвис Собиров, выступая в предварительном поединке весовой категории до 100 кг в группе М2, одержал победу над французом Георгом Каусера и бразильцем Венером Мелло, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал. В полуфинале таджикский спортсмен встретился с американцем Дамианом О'Хара, победив которого пробился в финал. В схватке за золото Парвис одержал победу над французом Яником Лавиалеро и стал чемпионом мира. Дзюдоис Хужбахт Курбон Мамадов из Таджикистана завоевал золото и две бронзы в Нью-Йорке. Хужбахт Курбон Мамадов. Таджиский атлет в своем турнире по США завоевал три медали на трех различных соревнованиях по дзюдо. В Нью-Йорке прошел турнир. The Big Apple Judo Classic 2016, где в двух весовых категориях 66 и 73 кг Хушбах подзавоевал золотую и бронзовые медали. А в соревнованиях в Техасе он занял третье место в 31 Annual Dolls Invitational Judo. Об этом на своей страничке в соцсети ВКонтакте сообщил сам спортсмен. Принял участие в соревновании по Judo 18 Annual Novel String Judo Championships. Среди мужчин, который проходил в штате в Нью-Джерси, боролся в трех весовых категориях, занял первое место и два раза третье место по разным весовым категориям. «Спасибо всем, кто верит в мои победы», – написал атлет. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Владимира Ельчанинова, который в свое время тренировал Расула Бакиева, а ныне является наставником Карман Шахи Устоперионова. А следующий спортсмен, о ком я хочу вам рассказать, это Расул Бакиев. Расул Бакиев. таджиский дзюдоист. Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Бронзовый призер чемпионата мира 2007 года в Рио-де-Жанейро. Победитель Кубка мира 2007, 10 2011 и 2012 годов. Чемпион России 2009 года. Заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан. Один из трех призеров Олимпийских игр в истории Таджикистана. Ну конечно, чего-то надо, если хочешь чего-то добиться, ты сам должен выделить себя тренером. Даже в Москве были такие моменты, когда приходилось одному тренироваться. Были такие моменты, когда я ездил на международные турниры. Вот один без тренера, без поддержки, а одному приходилось выступать, одному и становиться спортсменом и тренером и всем организатором. Родился 29 сентября 1982 года в районе Рудаки, Республики Таджикистан, в 20 километрах от города Душанбе, в семье известного таджийского борца, заслуженного тренера Таджикистана, мастера спорта СССР Худой Назара Бакиева. Мой отец был спортсменом. Он был известным борцом, вот. и с четырех лет мне, меня отдали вот в школу дзюдо, четырех лет я занимаюсь. Имеет двойное гражданство России и Таджикистана, в настоящее время проживает в России. 20-летний боец ММА, резкий прорыв и беспроигрышные бои сделали его опасным в глазах соперников и знаменитым среди поклонников. Но, к сожалению, два боя он все-таки проиграл. Зато два последних боя на Кубке Исмаила Самани он одержал победу. Давайте посмотрим таблицу его боев. еще а -а -а. И вот такое сегодня было видео ставьте лайки делитесь с друзьями и подписывайтесь на наш канал а зачем будет этого прикол типа ты похожа на тучу мурашку какую и, типа, на это тебе скажет Молодец.